Экспресс, родина непонятных товаров, а именно сегодня я вам четвертый раз продемонстрирую десятку необычных телефонов. Очередной телефон-раскладушка с двумя экранами. И, как обычно, в таких телефонах огромная батарея. А именно, в данном телефоне она составляет 9800 мАч. Также из особенностей смартфона наличие антенны для просмотра ТВ. Экран, кстати, очень большой, 4 дюйма. Разрешение дисплея 480 на 320 пикселей. Также внутри корпуса спрятано два... 2... Маленьких фонариков, которые я не сразу заметил Цена данного флагмана явно завышена и составляет 5000 рублей Маленький мини прочный телефон Именно этими четырьмя словами производитель нам рассказывает, что находится у нас на экране И действительно, телефон очень хорош Батарея 6800 мАч Размер дисплея почти 2 дюйма Также в телефоне встроено два фонарика, которые, как заверяет нам Способны заменить полноценную настольную лампу Хотелось бы верить, конечно. Также этот телефон способен заряжать три устройства одновременно с помощью специального кабеля, который есть в комплекте. Цена телефона вполне приемлема и составляет 3900 рублей. Мини-телефон с весьма стандартными характеристиками. Внешне напоминает мини-айфон. Из плюсов наличие разъема для наушников, полтора дюймовый дисплей и на этом плюсы закончились. Из остального батареи на 640 мАч, дисплей 320x240, Bluetooth версии 3.0, в общем-то говоря, орех ценой в 3000 рублей. Очередной телефон, выполненный в духе девайсов 90-х. У этого флагмана очень огромный фонарик, такой же огромный, как и батарея, емкостью 5400 мАч. Также здесь достаточно большой дисплей, 2,5 дюйма. Производитель уверяет нас, что здесь очень громкий динамик. Цена данного флагмана 3,5 тысячи рублей. Один из самых милых телефонов этого видео. Из дизайна телефона понятно, кому этот девайс подходит. Он не обладает какими-либо заурядными характеристиками, просто обычный... Кнопочник. В весьма необычном корпусе. Батарея здесь достаточно емкая, 1200 мАч. Цена милого телефона составляет 2000 рублей. У -у -у. Защищенный от воды и пыли, рожденный для... Дроп тестов, недорогой смартфон. Телефон действительно небольшой, экран 4 дюйма, батарея хорошая, 2800 мАч. Есть две камеры, основная на 5 мегапикселей и фронтальная на 2. Оперативная память 1 гигабайт, встроенный 8 гигабайтов. Работает на операционной системе Android 6.0. Ну, в общем, модов очень хороший. Купить его можно за 8000 рублей. Очень удачная уменьшенная копия iPhone X. Этот телефон имеет камеру и вспышку. Батарея небольшая 650 мАч. Поддержка двух сим-карт также есть Bluetooth. Дизайн очень вызывающий. Я думаю, если с таким телефоном выйти на улицу и разговаривать по нему, то люди не сразу поймут, что это не настоящий iPhone. X. Цена данного флагмана 4600 рублей. Тройку лидеров открывает телефон с адски огромным фонариком. Также здесь. Адски огромная батарея на 4400 мАч. Дисплей небольшой, около 2 дюймов. Разрешение дисплея 160 на 128 пикселей. Цена достаточно приемлемая для такого телефона. 2800 рублей. Очень стильная и шикарная раскладушка. Характеристики, знаете, так себе. Батарея 750 мАч. Камера есть. 1,5 дюймовый дисплей. 240 на 240 пикселей. Но он действительно красивый, а за красоту надо платить 2700 рублей. Лидером этого видео становится телефон с очень необычными размерами фронтальной и основной камеры. До встречи с этим телефоном, я думал, что таких флагманов в природе не существует. Я ошибался. Они есть, и все они в Китае. Основная камера аж 16 мегапикселей, фронтальная 13. Разница между камерами в мегапикселях незначительная. Дисплей стандартный, 5,5 дюймов, но с учетом камеры телефон будет очень огромный. Оперативная память 4 гигабайта, встроенная 64. Батарея 300 мАч. Я бы потестил этот телефон, если бы, конечно, мне его прислали бы китайцы для обзора. Но это, скорее всего, не случится. А, жалко. Чуть не забыл, этот телефон может снимать видео на 360 градусов. Немногие современные смартфоны такое могут. А он молодец. Цена телефона 16400 рублей. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.